Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема разговора за спиной. Мы часто встречаемся с тем, когда наши друзья или наши враги, даже наши друзья, что очень удивительно, разговаривают за нашей спиной, говорят о нас плохо, то есть за глаза, говорят совершенно не то, что говорят глаза. Нужно понимать, что это лицемерие боком выходит именно этим людям. Вы знаете об этом. Часто вам кто-то об этом говорит. Часто вы сами догадываетесь о том, что эти люди плохо действуют, либо думают о вас, или говорят за вашей спиной. По сути, это предательство. По сути, это грех. И это страх. Когда человек боится, он может все что угодно говорить, но по сути, он боится сказать вам это, это в глаза – он говорит это в отсутствие вас. Говорит это тем людям, которые вас знают, либо не знают. Но это говорит лишь о том, что этот человек предатель. Он ваш недруг, он не может быть другом. Когда он говорит о вас, о вас ложь, ваше отсутствие. Очень важно понимать, что тот человек, который говорит у вас за спиной, он говорит это в глаза Богу. Высшие силы всегда видят и слышат. То, что происходит у вас за спиной. У вас есть защитник, ваши ангелы хранители ваша интуиция, ваши боги всегда охраняют вас, оберегают вас. Вам никогда не стоит переживать о том, что вы пострадаете от того, что кто-то за спиной о вас говорит какие-то гадости либо действует по отношению к вам предательски. Успокойтесь. Это вам никогда ни в коей мере не навредит. Пусть переживают о себе, о своей жизни, о своей карме те люди, которые этим занимаются, понимаете? Дышите спокойно, живите счастливо, полную силу, не напрягайтесь, улыбайтесь, забудьте об этих людях, вычеркните просто их из своей жизни. Из памяти вы их не сможете вычеркнуть, это понятно, но из жизни можете. Не держите им место в вашем сердце, пусть они идут своей дорогой, они выбрали свой путь. У них своя стезя, очень узкая и тернистая, она ведет не вверх, она ведет не к Богу, она ведет в пропасть, это люди которые поймут это с годами, со временем, но будет поздно. Они вас уже потеряли. Они опозорены в глазах ваших, в глазах тех людей, кому они вас говорят. И самое страшное, они опозорены перед Господом. не совесть уже будет запятнана. Их сознание уже испорчено тем, что они говорят об отсутствии человека, об отсутствующем человеке скверно. Это грех, это глупость. Это отсутствие разума и характера, понимаете? Поэтому еще раз, вы не должны за этих людей волноваться. Пусть они сами о себе волнуются. Теперь это их проблема. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.